Коллеги, Меня зовут Однолетков Андрей, город Нижний Новгород. В преддверии юбилейного симпозиума Мегастом Бега, который пройдет в Москве 25-26 октября этого года. Мне бы хотелось в первую очередь поблагодарить всех причастных к организации этих мероприятий, потому что симпозиум Мегастом Бега это громадная история в развитии отечественной и мировой стоматологии. Поблагодарить профессора Лосева Федоровича, профессора Шарина Алексея Николаевича за участие в становлении меня как стоматолога на протяжении многих лет. Вот, и о симпозиуме. собственно, У меня слов не хватит, чтобы все рассказать, как это выглядит, какие ощущения, что там рассказывают, как они проходят. Я скажу эпитетами. Это горящие глаза, это желание работать, это огромная вера в себя. С годами масштаб симпозиумов, он все растет и растет, и хотелось бы, чтобы бесконечно расширялись границы этой площадки для общения, для коммуникации без границ, для обмена бесценным опытом. Вот. И симпозиум Мегастом это, на самом деле, огромная э, точка пересечения пути успешных стоматологов, как российских, так и зарубежных, это огромная история. Уже на сегодняшний день это огромная дружная команда. Так что ждем встречи с вами на симпозиуме Мегастом Бега, который пройдет в Москве 25-26 октября этого года, а также на стенде Мегастом на Dental Expo в Крокусе с 23 по 26 сентября этого года. Я очень надеюсь на бесконечно долгое сотрудничество. Всем спасибо!